Отъявленные смельчаки. Но давайте старайтесь, чтобы попасть в сказку. О, молодцы. Ну. Сказки всем места хватит. Вчера минус один. Ничего. Ох, кто-то хорошо уже там. Ух, молодец, это Сезаренок последний, позднячок. Уже стоечку делает. Тут ещё и хорошо выпрыгивает. И жучки начали подтягиваться. Молодцы. Там тетеря этих щел щелкает только так, этих сизах. Там их навелось много. Бабахает их только шум стоит. Но не хотят подниматься. После вчерашнего страшно. Но. Интересный хищник коготь с высоты подходит, сжимает крылья, как голубь. Сжатый такой, как голубь подходит и перед атакой раскрывает крылья и уже все. Голуби даже не успевают очухаться. Видать, опытный уже. Сам небольшой. Схватил и сразу... Спарировал где-то рядом, поел и два дня его не видать. Вот так вот каждый приспосабливается, как может. Осизинки, о, о. Молодец. Крыло хорошее. Ух, ух. Ну, молодец. Только не отходи от стаи. У меня есть виды на тебя. Вот еще один. Это сиреневый. Вот он, он идет. Подошел. Идет. Сейчас будет. Между землей и небом война. Ай, тут играет, да? нет, не пошел. Видать, не практикует по-домашнему. Ух, сисенький, какой молодец. Красавчики. Да, у разведчиков жизнь нелегкая Недавно одна голубка от детери ушла вот сюда вот к соседям. В дерево ударилась и под крышу залетела. А там кошка. И пока я добежал уже, все уже. Суп был готов. Вот так бывает. Она с котятами там, смотрю, уже его быстренько пока теплый вот так вот бывает ну вот, время и случай Ой, красавец сиреневый лед хороший у него такой нерасторопный о вот еще один а это сманенок я смотрю за ним уже стоечку делает о, сизеньки. Молодцы. позднички. О, хорошо. Опа. Ох, молодец. Сочонок начинает бурагозить. О, узнаю, узнаю. О, уже начинает подхлопывать. Черненький начинает чистить, зависать. Ну, красавчик красавчик О -о -о. Я сегодня вижу ты в ударе прям У -у -у. прям в ударе прям в ударе черный Садимся, садимся, садимся. Это а, тасманёнок. Вот, как раз. Красиво получился. Опа, молодец, молодец. Прям молодые, радуют позняки. Радует прям. Прям видно, что будут перспективные. Надо Тасмана взять под наблюдение. Оп. Это Тасманка светлая. О, Тасман. Тут на посадке хорошо играть. И вверх держит. Оп-оп, молодец. Ты за еще один начал. Светленький. Надо играть получше, чтобы как хороший отдыхать до обеда. Вот он, вот он. Вот она, вот она, ух, разошлись, разошлись, красавцы, разошлись, не отходи в сторону, не отходи, светлая тасманка, каймачка, ух, тасман хороший будет, с вытяжкой, Вот так молодец и ножки выставляет, укидывает. Видно, что будет хорошее. Ух, с расстановочкой. Ну давай, посмотрим, как ты зачастишь. Вот так. Ох, такой еще весь угловатый. Так, еще один остался жив. Ну давай посмотрим. Так, пошел, зарядил батарейку. Они все летают. Ну давайте уже посмотрим. И черненький зачистил, ну, зачистил, уже верх его подтягивает, ну десяточку в легкую взял. Уху, ух, напугалось ух, я. по низу там? Это ворона. Ух, вот он. Не отходи в сторону. Ух, как они боятся. Жить-то хочется. Мне вас жалко. Жалко чисто по-человечески. Ну. Но... Давай, не отходи, не отходи. Сиреневая молодая.